Всем привет! В эфире «Универ News, а в студии я, Арина Абдулина. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите далее. Цены на золото побили очередной рекорд. В Казани состоялся международный форум, посвященный историческому опыту национального строительства в СССР. В Казани состоится финал конкурса «МИСКФО-2020». 26 февраля состоялось заседание Совета Опасовского муниципального района Республики Татарстан. Участие в совещании принял премьер-министр РТ Алексей Песошин и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ильшат Гафуров является депутатом от Опасовского избирательного округа в Госсовете Республики. А теперь к следующим новостям. На 2020 год запланировано множество мероприятий, посвященных столетию ТАССР. Многие из них связаны с обсуждением национальной истории. 26 февраля в Казани состоялся международный форум, посвященный историческому опыту национального строительства в СССР. Подробности в сюжете. 26 февраля в зале заседания Попечительского совета Казанского федерального университета состоялся международный форум по теме «Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР». Совместно с КФУ организаторами выступили Институт исследований Центральной Азии, Институт истории Академии наук Республики Узбекистан, Центр геополитических исследований берлек единство Участие в форуме приняли представители органов государственной власти и ведущие ученые России, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Также на мероприятие в качестве слушателей пригласили студентов Института международных отношений Казанского федерального университета. Собственно, сегодня мы будем обсуждать очень значимые проблемы, связанные с хождением целого ряда национальных территорий в состав Советской России, на примере Бухары, Хивы, Республики Татарстан, Татарской автономной социалистической республики. Представительная международная делегация, она еще подхвачено нашими коллегами из самых разных ведущих центров России, собственно, от Томска, Барнаула до Казани, Москвы, Санкт-Петербурга. Поэтому мероприятие, оно посвящено очень важным и значимым событиям, произошедшим более ста лет тому назад. Ключевыми вопросами Международного форума стали основные этапы национально-государственного строительства в Волгоуральском регионе и Центральной Азии в 1-3 XX века и в годы Гражданской войны. Также правовое обеспечение национальных интересов Советской России и СССР в Центральноазиатском и Волгоуральском уральском регионах 20-х годов. Также участники форума обсудили влияние общественной и экономической модернизации 20 30 годов на развитие государственности стран Центральной Азии. Интерес к данной проблеме, он связан с тем, что поднимаются очень животрепещущие вопросы, связанные с пересмыслением истории, советской истории и днем сегодняшним, когда значительная часть национальных республик, входивших в состав СССР, стала самостоятельной. И нам очень важно с нашими иностранными коллегами и партнерами найти общие подходы к освещению тех событий. Целью мероприятия является расширение научного диалога по значимым вопросам истории народов России и стран СНГ, а также укрепление сотрудничества между исследовательским и экспертным сообществами России и стран Центральной Азии. Со столетней колокольни можно, соответственно, рассматривать очень многие события. Понятно, методология, вот в том числе появляются, наверное, не только исторические аспекты, но и политологические. Собственно, вот сегодняшний форум посвященный именно данному мероприятию. Значит, я хотел бы отметить здесь две вещи. С одной стороны, значит, здесь, наверное, будет столкновение различных точек зрения в рамках историографии, вот, а с другой стороны, наверное, сегодня нужно осмысливать совершенно новые подходы, и эти подходы, наверное, уже никак не будут связаны с, скажем, советской историографией, она будет выступать только одним из источников. Среди участников форума заведующий отделом новейшей истории Института истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан Абдуло Гафуров. И сегодня с точки зрения сегодняшнего дня анализ того, что происходило, когда, и что мы можем, какие уроки можем из этого извлечь, я думаю, это будет полезно всем народам, проживающим на этой территории. Диана Желенкова, Фарид Захидоглы, Универньюз. В одном из казанских музеев прошел научно-методический семинар. Историки делились опытом межмузейных проектов Санкт-Петербурга. Подробнее в следующем материале. 26 февраля в музее истории главного здания» Казанского федерального университета прошел научно-методический семинар, посвященный опыту межмузейных проектов Санкт-Петербурга. Выступали известные историки Юлия Мацкевич, эксперт и куратор музейных проектов города Санкт-Петербург, и Наталья Яблонская, исполнительный директор проекта «Ночи музея в Петербурге». Ну, мы постарались рассказать о том спектре межмузейных партнерских программ, которые существуют в Петербурге. Я сосредоточилась больше всего над, на проекте, которым я руковожу. Это фестиваль детских музейных программ, он называется «Детские дни в Петербурге». В 2019 году ему исполнилось 15 лет. У него большой опыт, он тоже менялся в процессе своего становления и развития. И этот опыт уже стал модельным. Фестивалей по модели детских дней в Петербурге сейчас на пространстве России – и ближайших стран. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюз. Мы стали свидетелями достаточно быстрого и масштабного роста мировых цен на золото. Подробнее в следующем сюжете. Цена золота достигла исторических рекордов во многих валютах мира. Центральные банки, особенно в азиатском регионе мира, активно скупают золото для своих резервов, чтобы сократить зависимость от американской валюты. Центробанки прекрасно понимают, что золото является деньгами, особенно во время кризиса. Вообще обычно золото дорожает в двух случаях. Во-первых, когда наблюдается во всем мире, в мировой экономике, значительный рост, подъем, в этой связи растет спрос на золото как промышленный металл для изготовления электроники, он в автомобилестроении используется в других отраслях. И с другой стороны, золото используется как инвестиционный Актив, причем так называемый защитный актив, который предпочитают инвесторы в те периоды, когда они не уверены в других активах. Золото фактически сохраняет за собой функцию мировых денег. Одним из последних подтверждений этого факта стали новости о том, что находящаяся под американскими санкциями Венесуэла реализовала несколько десятков тонн драгоценного металла с целью смягчения острого экономического кризиса в стране. Неудивительно, что самые консервативные инвесторы считают истинными деньгами лишь золото. Лилия Баталова, Универньюз. Совсем скоро состоится финал конкурса «Мисс КФУ-2020». Дефиле, творческие и интеллектуальные конкурсы – это еще не все, что ожидает участниц. Все подробности далее. 4 марта в актовом зале Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоится финал конкурса красоты мискуфу МИСКОФУ-2020». Претенденткам на главный титул предстоит дефиле в вечерних нарядах, традиционная визитка, творческие и интеллектуальные номера. Завершением конкурса станет финальный выход в садебных платьях. Всего этапов три. Первый этап был дефиле и визитная карточка, после чего из ста девочек мы отобрали около 40 участниц. Далее был этап второй, Он поделился, мы его поделили на два. Это было творчество и спикинг. После отборочных этапов в финал прошли 20 девушек, которым теперь предстоят репетиции творческого номера с режиссером концертной программы, фото и видеосъемка для визиток и подготовка к дефиле. Что получит победитель? Пока секрет. Но могу сказать, что в этом году, наверное, самый крупный подарок за все года проведения Мискафу. В ходе конкурса будут выявлены 10 победительниц в различных номинациях. Обладательница главного титула Мискафу 2020 автоматически попадает в финал конкурса «Мисс Таштан. Финал состоится 4 марта в 17.30 начало. Билеты совершенно бесплатные. Они находятся в культурно-массовом отделе. Можно в любой момент связаться через своего культурга или через институт. Билет бесплатно, Вход также свободный. 4 марта в 17.30 телеканал Универ ТВ» будет вести прямую трансляцию этого яркого мероприятия. Не пропусти. Лилия Талипова, Фарид Захит Универньюз.